Здравствуйте, дорогие мои подписчики! У нас новая рубрика «10 вопросов от подписчиков», которые вы можете задать, перейдя по ссылке внизу. Пишите, задавайте свои вопросы, получайте интересующие вас ответы и наслаждайте жизнью. Ну а мы начинаем вопрос. Здравствуйте, Виталий! Как объяснить ребенку, что мы не можем себе позволить финансово купить то, что он хочет, и при этом не заложить в него установку бедности? Заранее спасибо, Оксана. Ну, воспитывайте ребенка финансово грамотным, и не надо будет ему ничего объяснять, как это сделать, сейчас я подскажу. В возрасте хотя бы, ну, когда человек может понять, ну, считать, да, это, грубо говоря, первый-второй класс когда он можете нормально посчитать сдачу, когда вы можете дать ему карманные деньги, на которые он может купить себе мороженое, пирожное или бутерброд. Даете ему сначала на сутки, на его финансовый лимит, потом даете на неделю, которую он добросовестно проедает или там тратит быстрее, чем неделя, вы опять ему возвращаете, на, на, по, ну, на каждый день даете деньги. Он опять проработится на неделю. И так пока человек не науч... ну, ребенок в смысле не научится распределять деньги, которые он получает на неделю. Как у него это только получилось, вы увеличиваете его доход. Точнее, вы если на день, допустим, тратили 200 рублей, теперь даете 250 на сутки. И также вы увеличиваете недельный бюджет. То есть у него важно, чтобы у него начал появляться дополнительный остаток, который может вложить тебе в копилочку. А после того, как ребенок спросит, а я что-то хочу купить, вы говорите, окей, давай что-нибудь купим, что ты хочешь? Он говорит, а вот я хочу там машину на радиоуправлении, ну или там да, коляску с куклой, да, если там девочка. Вы окей, сколько это стоит, где купить? Он говорит, вот, смотри, магазин, вот цена. Говорит, ок, отлично, что вы готовы вложить и что ребенок готов вложить. Ну, допустим, покупка стоит 5000, с вас 4500 и с ребенка 500 рублей. Он, где он их возьмет? Как раз того остатка, который может скопить. И таким образом вы даете ему деньги чуть, с небольшим излишком. И этот излишек он учится сохранять и откладывать на какую-то покупку. Я думаю, что следующая покупка ждать не заставит себя долго. Он говорит, а я хочу еще и катер. А я еще хочу и там, домик для барби. Да? Я хочу что-то еще. И то же самое копи. И тут ребенок натыкается, что на конфликт внутренний, что у него есть, допустим, 100 рублей, и их нужно положить ну 50 рублей, либо в одну копилку на машинку, либо в другую копилку на катер, то есть для девочки, либо на куколку, либо на домик, и это выбор, куда откладывать денежку. И дополнительно к этому недельному, возможно, там, месячному бюджету, да, уже может довести, вы добавляете свободно, так сказать, как всех модно, вертолетные деньги. Просто даете иногда 100 рублей, иногда 1000, иногда 5000, ну, не привязывая это к дню рождения или Новому году. Просто так, чтобы ребенок понимал, что иногда деньги... Достаются легкие и большие. А если вы так не сделаете, то мы проводили эксперимент. Взрослые тетенькие денег идут по коридору. Лежит настоящая пятисочная бумага и они ее не видят. Потому что они же не вспотели, кровь с потом не вышел, гору не преодолели сложности, не заслужили. Не делайте таких ошибок. Позволяйте детям зарабатывать легкие и большие деньги. Ну и теперь, я надеюсь, в этом вы увидели, да, что вы обнаружите, чтобы что-то купить, надо что-то собрать, нужно сэкономить на чем-то. И тогда легко да, говорить ребенку, ну извини, у нас нету тех доходов, которые позволили бы нам приобрести эту ну, игрушку или что он там вас просит. И впрямую, или вам стыдно признаться, что вы зарабатываете недостаточно. Ну, как бы Я понимаю, что да, внутри дискомфортно, это неудобно, но если вы будете врать ребенку, это гадко. Поэтому надо признать, что да, есть вещи, которые вы в состоянии не, ну, не можете себе позволить. Это будет ему урок, что если он будет ничего в этой жизни, ну, плыть по течению, то, скорее всего, многие плюшки из этого мира пройдут мимо его счастья. Если хочешь что-то покупать, все, что хочешь, да, надо уметь в этом мире организовывать свою востребованность, свою нужность, свою полезность. Ну, это как, можно, как и в экспертном я умею что-то делать, так и в управлении да, карьеру построить, либо собственный бизнес. Но в любом случае надо знать себе цену и уметь это продать. Учите сами это делать в том числе. Добрый день. Сын 10 лет. Стал часто грубить, отказывается выполнять просьбы, делает все наперекор. пытаясь разговаривать, но не помогает. Угу. Подскажите, как достучаться до ребенка? Очень хочу наладить отношения в семье. С уважением, Наталья. Ну, начнем с э, «пытаясь поговорить, не помогает». Такое выражение «пытаясь поговорить, не помогает». Ну, Наталья, вы говорить не умеете, вот такая проблема у вас. И я ко всем сейчас обращаюсь. Большинство говорит, я же пробовал, я же пробовала. А еще какого вообще перепугу вы решили, что вы овладаете такой ясностью речи, такой понятностью изложения, что ребенок вас может понять. Ну вот с какого перепугу вы решили, что вы мега умный-то. Ну я пробовал, я имею в виду. Ну хорошо, что, вы, по крайней мере, обратились. Давайте разбираться. А, Во-первых, мы слышим, что ребенок начинает кусаться. Говорит, слушай, мама, я не ты. То есть. Я наперекор сделаю, то есть никак ты мне рекомендуешь. Это важно. Смотрите, ребенок говорит, я не, я не вы, я буду делать по-другому. Через другой способ действия он сообщает вам, что он не вы. И хочет делать никак вы. Но он говорит, слушай, мама, у меня свой царь в голове, можно сам по рулю. Пожалуйста. И вот ваша задача отдать бразды правления, фактически самоуправления ребенку. Грубит он, надо понять, что по каком месте грубит, да, а, и еще одна из важных функций мамы, мамы, то, что важно маме сделать, да, это научить ребенка кусаться, отстаивать свои границы, а тренироваться он может на вас, это вот такая непростая ноша, ребенок вам грубит, вы говорите, мне, конечно, нравится, что ты отстаиваешь свои границы, но мне очень приятно, что ты тренируешься на мне. Мне было бы приятно, если бы ты это демонстрировал не только на, ну, на мне, а на своих сверстниках. Улавливайте эту вот идею, что это ваша миссия научить вашего ребенка отстаивать свои позиции. И если он вам любить не будет, он этому не научится. Поэтому потихоньку, по полигонку начинайте эту границу двигать. Но важно отмечать, что вам больно, что вам дискомфортно, делай это нежно, делай это с учетом, что я твоя мама. То есть получается два, два момента. Это важность то, что ребенок это делает, вам грамотно нужно понять, что происходит с ребенком. Ну и я абсолютно не понимаю, чего вы хотели там ему объяснить. Что ребенок должен уважать маму, да, ну, может уважать. И было бы хорошо, если вы ему говорите, мне очень приятно, когда ты меня уважаешь, и очень больно и грустно, когда ты поступаешь таким образом, ну, то есть обозначать эту границу. То есть не совсем понятно, что хотели там ему объяснить. Здравствуйте. У меня такая проблема. Пошла заниматься вокалом для души. Репетирую дома при удобном случае. Столкнулась с непониманием со стороны мужа. Он не просто не поддерживает, а высказывает недовольство. Только и слышу «не пой, не пой». Мне обидно, пение меня вдохновляет. Что да. можно сделать, чтобы муж меня понял? Чтобы муж меня понял. Благодарю, Светлана. Не пой. Но. А, Светлана, вам нужно разобраться, а что вообще в вашем пении напрягает вашего мужчину. А, когда он в следующий раз говорит, не пой, вы ему задайте. Дорогой, а почему ты меня ограничиваешь? Почему тебе важно чтобы я не пела. ух, Ухо режет или что? В чем такой жесткий как бы вот, ну, отпор, что я пою? Вот, кстати, непонятно, да? она это не раскрыла эту тему. Мы придется, нам придется такой вот подогадываться, что вы можете сказать. Во-первых, ваше пространство принадлежит вам обоим. И должно быть пространство, где принадлежит каждому из вас. И вам, Светлана, важно понять, где там во времени или там в помещении и есть ваше пространство, где вы можете сказать мужу, сказать, это мое пространство, отвали. Свободен. Вот, с четырех до 5 я пою, а после этого я готов выслушать твои, а, учитывать твои интересы, твои правила. Но ну, или, там, с 8 до 11, так вы сами определяете пространство, зону, время, когда вы Можете вести себя так, как вы хотите. А если это все не получается, вопрос, а зачем он такой мужчина? Вот прям большой вопрос, который ваши потребности не учитывают, учить только свои. Я подумал над этим вопросом тоже. Доброго дня. У нас мальчик и мальчик, 6 и 8 лет. Старший часто провоцирует и обижает младшего, воюет за, за мое внимание. Хотя я mm -hmm. уделяю им одинаково времени, объясняю, mm -hmm. что моей любви хватит на них обоих. Но разговоры не помогают. Или я не то говорю. Подскажите, пожалуйста, что можно предпринять в данной ситуации, чтобы решить конфликт? Большое спасибо, Анна. Ну, не лезть. Ваш пред... ну, что вы можете предпринять, не мешать пацанам решать пацановские вопросы? А вы там вот что хотите решить-то на самом деле? А почему старший не имеет права обижать младшего? Если младший в этот момент может тоже ведь задираться, и тоже может делать какие-то, ну, нехорошие вещи. Ну, в общем, два пацана пытаются поделить пространство. Они дерутся не только из за вас. Ну, и за вас тоже, но не только я за вас. А вы ведете себя, как будто делят только вас, и я и тебе дам, и тебе дам. Ну хорошо, это на самом деле позиция обманчивая, потому что. А теперь вопрос возникнет А кому вы первым, первому дадите любовь, любовь свою? Тоже же вопрос. Поэтому, считай, ну, рассказать, что вы, я, вы каждому уделяете одинаковое количество времени, ну, может, по времени одинаково, но в разное время тоже неудобно. То есть, э, это иллюзия, что вы делаете, это одинаково. А, а еще мало ли что, что вы делаете. Вопросы, как они это воспринимают. Они это могут воспринимать совершенно иначе. А вопрос, ну, у старшего было все, теперь половину забрал младший. Ну, да, поровну. Ну, а все и половина, это же разные вещи. То есть у старшего точно есть опыт, когда он владел всеми вами, а не пополам. И в его понимании, может, конечно, этого не осознает, но в его понимании это явно грабеж среди белого дня. Важно разобраться, чтобы вам самим, чтобы туда не лезть. Скажите, так, дети, вы уже достаточно взрослые и большие, и я готов любить вас, как могу, в том объеме, как могу. Если вам кому-то не хватает, ну, вы уже большие разбирайтесь. Меня в, эту, в эти разборки не, влазить, не втягивайте. А, а младшему спросите, а почему он не дает сдачи старшему? Ну, типа он обижает. Ну, а тот, кто становится... Обиженным он-то чего пространство и не отвоевывает. Тоже вопрос, да? Может быть, тебе пора повзрослеть младшему, а перестать быть младшим и стать просто братом. А это тоже вариант. Я думаю, вот облако вопросов, которые нужно обсудить в взаимодействии с двумя братьями, я раскрыл. Здравствуйте, Виталий! Прокомментируйте, пожалуйста, с точки зрения психологии, родительский контроль на телефоне. Как это влияет на ребенка? Спасибо, Надежда. Друзья, не знаю, как это влияет. Давайте подумаем. А, если это ребенок, которому, допустим, не, не, не исполнилось не пять лет, да, то я думаю, что он это проглотит замел и мой, и у него не возникнут никаких каких-то сложностей или недопонимания, почему вы это контролируете. Ну и правда, в этот момент, наверное, надо контролировать, чтобы на телефоне не было весь доступный контент, который у нас имеется а, в интернете. Ну хотя, блин, новая Wi-Fi-сеть и все в доступе, по большому то счету, да, сможете ли вы это в реальном исполнить, а, контроль? А вот старше, да, когда уже ребенок понимает, что он не вы, когда он понимает, что он самостоятельная личность, я думаю, что учитесь воспитывать детей, а не делать их собакой на цепи. Ну, фактически это же, если вы его контролируете, это вы ему не доверяете. Фактически вы говорите ребенку, я в тебя не верю, ты мудак, мало ли чего, а я буду контролировать. Гадко, подло и ужасно. Поэтому прекращайте заниматься контролем, доверяйте ребенку, понятно, что как доверить, там не просто все, особенно когда вы уже усложнили эту всю жизнь своим недоверием. И придется пройти полгода, а то и год определенный как бы, самостоятельный ребенка, самостоятельность ребенка, который будет вам всячески доказывать, что он там не олень, да, а доказывать через негатив. Ну, как бы, не хотите глубоких последствий, когда он будет в большом возрасте доказывать, что он не лень, да, но ну, которые могут закончиться небой в клетку, друзья, в полоску, то, ну, учите сейчас пережить его самостоятельность со всеми теми негативными последствиями. А, кстати, вот эта вот идея, а давайте защитим ребенка от всего пагубного. Во-первых, можно ли реально это сделать на все сто процентов, вопрос. А, а, и дальше, а где грани вот этого защиты? Тоже мы защитим от всего пагубного, он потом повзрослеет, в мир выйдет, а адаптироваться к этому настоящему миру не сможет. Ну пипец жестоко, да вообще. То есть вы даже взяли ребенку и голову так задурили, что он потом ну, жить не сможет. Ну как, конечно, сможет существовать как растение. То есть он, может быть, он ухаживать даже будет. Найдется, может быть такая. Ну, честно ли, то есть, это получается, ради того, чтобы я, как мама, ну, или папа, не переживал за будущего ребенка, мало ли чего, сделаю-ка я его немощным, неспособным, пускай сидит дома, рисует картинку. Ну, или там что-нибудь еще делает, да, там цветы поливает. Жесть, конечно, полная вообще. Поэтому а, учитесь доверять детям. Конечно, в нашем возрасте подчеркну, что да, контроль на телефоне можно, Но уже со школьного возраста, я думаю, это, ну как вам сказать, ну вот в классе все свободные, а вы такие на цепочке, а мама в курсе, да. А будут ли с вами вообще дружить сверстники? Ну это, в общем, палка в колеса, вот что я это думаю, ваша контроль. «Добрый день, наш любимый психолог. С удовольствием смотрю ваш канал и применяю знания на практике. Спасибо. Муж потерял работу уже продолжительное время в поиске. Живем на мою зарплату, и я вижу, как его это угнетает. Он угу. закрывается, да и мне непросто. Как я могу помочь ему в такой ситуации?» Татьяна Алексеевна. Ну, во-первых, первое, что приходит в голову, когда человек долго не работает, что, скорее всего, работать он не хочет. И многие люди, которые ходят там по всяким соцзащитам и службам занятости, на самом деле балду пинают. Ну, типа, а мне то не подходит, это мне это не подходит. Ну, такая игра. Оспорим а спорим, вы меня не устроите. Ну, на работу, в смысле. Ну и процентов 15, наверное, это вот как раз такие люди. Надо проверять, ну, если у вас, если это не ваш вариант, и я надеюсь, что это не ваш вариант. То надо, правда, рассказать своему мужу свои внутренние переживания, говорить, дорогой мой, я вижу, как тебе тяжело найти работу, я вижу, что у тебя что-то не получается, но поверь мне, я очень переживаю по этому поводу, мне очень сложно тянуть нашу семью на мне. И мне бы хотелось понимать, ну, какая у тебя перспектива, что ты реально делаешь и на что ты претендуешь. Ну, какие действия ты ну, предпринял? Поделись со мной, чтобы моя как бы, душа успокоилась, очень мне важно. Потому что то время, которое уже было, ты вроде бы поустраивался, а все никак нет. нет. Ну, то есть, смотрите, если вас не берут на работу, вопрос какой? Либо вашей компетенции недостаточно, но ну тогда это нужно, нужно заниматься самообразованием. Хотите вы, не хотите вы. Время, когда вы отучились и, ну, то есть как наши там еще отцы и деды, да, отучились, получили профессию, неважно какую, и потом всю жизнь с ней прожили. Все, это время ушло. Забудьте. Учиться всю оставшуюся жизнь. Если у вас это, не это не доходит, ну, сидите без работы, без проблем. Это ваш личный выбор. Итак, Дальше, либо у вас профессиональные компетенции, либо мягкие компетенции, ну, в смысле, общение, самоподача, там, взаимодействие могут страдать. Да вы не человек команды. Ну, в разной профессии нужны, иногда нужен, нужен человек команды, иногда не нужен человек команды. Смотря чем вы там занимаетесь. Можете сотрудничать, не можете сотрудничать. Что еще? Ну, завышенное ваше ожидание, что вы готовы. Вы готовы дать работодателю и что работодатель дает вам. Ну, грубо говоря, вы готовы работать 2 часа в день и получать 50 тысяч в сутки. Без проблем, я тоже так хочу. Иногда это получается. Но уверяю вас не всегда. Вопрос, ну, соотношение ваших ожиданий и готовности вам какую-то платить зарплату. Иногда это важно пойти на сделку со своим внутренним миром, на какой-то промежуток времени, понимая, что кушать хочется и жить где-то нужно, а за это нужно платить. Бесплатно ни кров, ни еда нам не дается. Да? Не, ну можно, конечно, организовать на помойке, но я думаю, что не из того жанра, как говорится. Поэтому как-то умерьте свои аппетиты в зарплате, возможно, даже во времени, во, в отношении чего вы даете. Возможно, это даже кому даже будет казаться вам несправедливым, что вы даете больше, а вам платят, ну, за, ну, обменивают меньше. Но на какой-то промежуток времени вы получите э, работу и дальше начинаете ее искать. Не завершайте этот поиск, всегда само. само но совершенствуйтесь, развивайтесь и будьте в поиске, ну, рыба где глубже, человек где лучше. Я не понимаю, почему сейчас многие люди такие, а, ну, я как бы понимаю, они не хотят, что это время-то ушло. Вот, я долго проработал на одном месте, зачем он нужен на одном месте? Почему вы должны работать на одном месте? Увольняйтесь, устраивайтесь, Ник никто не имеет права на вашу жизнь. Что за рабский подход? научитесь себя ценить, ну в смысле, если вы видите, что у мужа есть ресурсы, говорю, Смотри, я вот вижу, что умеешь, вот это, вот это, я вот вижу, вот есть работа, вот такую-то зарплату, готов пойти, ну, сами попробуйте его организовать, а если нет, ну, вопрос-то такой, а почему мужчина решил посидеть у вас на шее, если, ну, если вы готовы, обсудите просто это с ним, ну, он говорит, слушай, ну, вот, дела такие, я пока еще год посижу, а, тут у меня как бы планируется как заработок, вот уже люди не договорились, но нужно подождать год. Такое тоже бывает, без проблем. Вопрос, если вы не делитесь своим дискомфортом со своим мужем, то между вами растет пропасть непонимания, которому в итоге может вообще разрушить ваш брак. Ну, не позволяйте себе такой раскоше швыряться людьми. Обсудить. Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, что делать с повышенной тревожностью. Постоянно прокручивая в голове нерешенные вопросы. Проигрываю самый страшные сценарии развития событий. Дмитрий. Ну, хотите вы принимать этот факт или не хотите вы этот факт принимать, можете считать это какой-то мистикой. О чем думаете, то и притягиваете. Перестаньте думать об этом. А, что, ну, как это, знаете, чтобы вылечиться, нужно не думать о белой обезьяне. Но о может думать только в одном случае. Если у вас есть желтый жираф, чтобы о нем подумать. Смотрите, вы постоянно фокусируетесь на том негативе, который может произойти. Вопрос, с какой целью вы это делаете? Вот прям для того, чтобы что? И вы не фокусируетесь, исходя из ваших текстов, на том, что может произойти позитивного. И как это позитивно может произойти? То есть вы что, не верите в это что ли вообще? То есть с вами никогда не случалось что-то позитивное в жизни? Нет никакого положительного опыта? Я думаю, что это ну, ложь, вранье, неправда. У всех это есть. Просто кто-то фокусируется на минусе, а кто-то фокусируется на плюсе. Попробуйте перефокусироваться. Теперь как это сделать? Как только вы заметили. Ну, во-первых, сначала вы прописываете какой-то положительный сценарий, о котором вы будете думать. Это и будет ваш желтый, желтый жираф. Потом, как только вы обнаружили, что вы начинаете там загонять себя в угол, раскачивать свою тревожность, думать о всяких негативных мыслях, он говорит, о, поймал, увидел, отследил, как я себя накручиваю. Говорите, что вы молодец, вы просто чудо какой внимательный к себе, раз отследили, что вы думаете фактически вот это вот тревожности будет белая обезьяна, вы начинаете себя раскручивать, обнаружили говорите спасибо и переключаетесь на желтого жирафа, на какую-то позитивную мысль, обнаружили что вы на негативе, на позитивную мысль, обнаружили на позитивную мысль ну и еще раз, два вопроса, первый это был, зачем вы это делаете то есть с какой целью вы себя раскачивать. И второе, как от этого выключиться, это не значит, что можно первое не делать, а второе сделать и просто себя выключать. Это просто рубильник. Если вы правда себя загоняли, ну в этот угол, в эту депрессуху, значит, это было нужно. Для чего? Ну я уже тут ранее говорил выше, в этих же вопросах, что иногда люди так ну, привыкли. Чтобы получить какой-то результат нужно, ну, в общем, преодолеть гору, подвиг совершить, чтобы под кровью вышел, а всем потов кровью, да, и вот тогда заслужил, вот заслужил эту победу. Я к чему? Что вы можете разгонять свой бя в тревогу, то есть на дно за, запихивать себя, чтобы потом героически оттуда вылазить и чувствовать себя чемпионом. Опустили на дно, вылезли, кабан. Опустили, вылезли, кабан. А, попробуйте понять, а где вы ощущаете себя кабаном без каких-либо специальных ваших действий. Ну, в смысле, без необходимости совершать подвиг. Потому что я кабан. Потому что я герой. Потому что я чемпион, я об этом знаю мне этого достаточно. Мне не нужны какие-то либо подтверждения. Достаточно моего знания. Это один из вариантов, другие варианты, чего? зачем вам ну, загонять себя в угол, предлагаю разобраться со специалистом, если вы готовы это делать. Обратитесь к специалисту. Приветствую. Мне уже 25. Родители говорят как жить, навязывают свою точку зрения. Живу отдельно, работаю. Как выйти из-под опеки и при этом не испортить с ними отношения? Степан. Значит, Степан, учите одну фразу и пробуйте ее произнести в разных интонациях. А, например, мама. Мама, мне очень приятно, что ты пытаешься участвовать в моей жизни. Мама, очень приятно, что ты пытаешься в моей жизни участвовать, Тут прикладываешь усилия. Я вижу, как ты стараешься сделать меня счастливым. Но очень жаль, что ты в этом порыве забыла обо мне. А май, мое желание где остается? А самое ужасное, что если ты принимаешь для меня решение, то я собственного опыта своих ошибок не накапливаю, а чужая боль не болит. И получается, что ты делаешь меня зависимым от тебя. Мне, конечно, приятно в каком-то смысле от тебя зависеть. Но я понимаю, в чем это важность и нужность. Потому что ты тогда чувствуешь себя нужным мне. Мам, ты мне нужна и так. Не важно, что ты со мной. Но ну, мне очень будет приятно, если ты позволишь мне принимать решения самостоятельно. Чтобы я учился совершать а, свои ошибки, копил свой опыт мудрости и стал устойчивой в этой жизни. Большое тебе спасибо за понимание. Да, текст длинный. Ну, он может там укорачиваться, удлиняться. Я думаю, суть понятна. Благодарность, понимание, зачем она это делает Потому что хочет быть нужной Хочет сделать вас счастливый. Ну, Степан, но Это не совсем <coughs> То есть Цель хорошая А способ воплощения, конечно, ужасный Который вас и задевает Сказать это нужно С правильной интонацией А вот что такое правильная интонация Та интонация, которая соответствует состоянию мамы В данный момент и чтобы это сделать, у меня есть упражнение «Растяжка», которое вы тоже найдете в описании. В двух словах надо это сказать жестко. «Мама, сколько раз говорить тебе, что я хочу научиться сам? Мне, конечно, приятно, что ты работаешь над моим счастьем. Но я-то где?» Ну вот это поделитесь возмущением. агрессии, которая у вас накопилась, не в разговоре с мамой, а перед зеркалом. И попробуйте сделать быть мягким. Мамочка, любимая, я понимаю, как тебе важно быть значимой, участвовать в моей жизни, но очень грустно, что ты забрала все пространство меня, где я не пойму. Тоже перед детком. жесткий и мягкий подход. И вы наработаете те жестикуляции, те интонации, которые мама услышит. Сказать, что мама поймет с первого слова, не поймет. Обидится, будет злой. И месяц, возможно, с вами разговаривать не будет. Но если вы примете те слова, которые я сказал, проговорите про то, что я сказал, она до нее дойдет. И рано или поздно, ну, обычно это так, неделя в среднем, так усредненно. Она, она говорит, слушай, Степан, а я ведь поняла, про что ты говоришь. Ты, наверное, все-таки прав. Но я хочу все-таки участвовать в твоей жизни. Давай поймем, как я могу участвовать. И вы договариваетесь о границах, куда она лезет, а куда она не лезет. Вот, и все. Так что, Степан, договаривайтесь своими родителями и живите с ними дружно и счастливо. А мы к следующему вопросу. Здравствуйте, Виталий. Не знаю, по адресу ли я к вам с таким вопросом. Отцу не нравится мой молодой человек, а у меня любовь. Не могу же я выбирать между двумя близкими людьми. Как быть? Маргарита. Ну, Маргарита, а за какого перепугу Ему должен Этот мужчина нравиться? Ну вот По большому счету а, а, Львы Для своего родителя Некая собственность А, а тут какой-то мужик на, на эту собственность Посягает Ладно, вы просто подружите Он еще и замуж зовет да? То есть у папы первое, что срабатывает Это ревность к вам, как к некой собственности. Да? Второе. Папа может срабатывать еще альфа-самсовость. А вдруг ваш молодой человек более альфа-самсовый, чем ваш папа. И может его там нагнуть. Или совсем не как А папа переживает за ваше будущее. И, и считает, что такое размызня вам неровня. И нифиг с ним. Водить дела. Первый вопрос про вашу любовь. Как вы понимаете, что это любовь? Нежные заботливые ласковые чувства, да, являются проявлением любви, но не являются самой любовью. Проявлением да, любовью нет. Надо понять, про что у вас. А то очень часто молодые барышни выходят замуж с одной простой целью, чтобы из семьи свалить. Это ужасно. -про Проверьте, а не, а не является ли ваш молодой человек способом убежать из семьи, а потом вы его бросите и пойдет думать, что делать дальше. Идея так себе. Ну, как, как решение вопроса, да, а, а как перспектива дальнейшего развития нет. Поэтому надо выстраивать с родителями границы и говорить, что а давайте-ка мы начнем жить. Сообща, а перестанем видеть во мне дочу, а, видеть ребенка, и дочь считай, ваша осталась, а ребенком быть перестала. Вот слушайтесь еще раз, когда ваши дети выросли, дети остались, а, смысле, осталась дочь, остался сын, а дети перестали быть детьми, они не дети, они взрослые. Если вы это не переключаете, то они начнут с вами ругаться, если вы не поймете, то дети обычно пуповину перегрызают. Если вы, то нежно перерезайте. Подумайте, как больнее. Ну и дальше теперь, что нужно а, с папой прояснить? Папа, а что тебя в моем молодом человеке бесит? Что злит? Что раздражает? Что угнетает? Что вызывает ненависть? Почему вдруг он кажется тебе гадким. Что такого он делает, что тебе кажется, что он мудак? Ну, попробуйте прояснить у папы, а что такого? Типа ответ, я не, мне не нравится, потому что? И, ну, я так хочу, я так решил. Я взрослый, я жизнь знаю. Ну, как сказать? И, кстати, про жизнь знаю. А -а -а. Все, взрослый теперь жизнь не знает. Она так поменялась сильно что теперь внучка учит бабушку пользоваться утюгом. И навыки коммуникации в том числе поменяются. Теперь, говорится, родители не имеют права, ну, они могут, конечно, это делать, но право сказать, как жить дальше, они не знают. Не знают ни навыки, ни способы взаимодействия, как будет выглядеть наш будущий мир, не знает никто. Я думаю, я отдал мысль, Которую вы должны подумать, как поговорить с папой, чтобы обсудить вашего молодого человека. Ну, и а мы продолжим. Здравствуйте. Муж мне не доверяет, вплоть до проверки телефонов, хотя я никогда не давала повода. Устала от ревности на пустом месте. Люблю его, хочу сохранить отношения. Как можно повлиять на ситуацию? Валерия. Валерия, а вы чего любите, чуть что-то не совсем уловил? Чтобы за вами следили и вам не доверяли? То есть, вы, вы я так, похоже, любите в какой-то игры а, Ты меня не поймаешь, а ты с меня не убежишь. Это такие разбойники такие. А, То есть, это вот настрее жить, как будто бы, да, ты меня не поймаешь. А, повода не давали. А что тогда с ним? Это вот у него такая самая, низкая самооценка, что он боится, что кто-то вас уведет у него, что ли? То есть, про что у него такой страх? Ну, контроль, если вы поводу не давали Это значит про него Ну, поводу не давали, это значит разбираться Что там, и что он считает Поводом И да, будем считать, что вы не давали Значит, у него есть дефицит с самооценкой Значит, он себя не ценит То есть, он настолько себя Обесценивает, что считает Что он, как мужчина, рядом с вами Не очень хороший партнер И другие партнеры Очень легко могут вас у него Забрать, потому что он Недостоин ну, Отправьте его к специалисту с самооценкой Если он не хочет ничего решать Вопрос А вы тогда чего опять там с ним живете В мамку решили поиграть А заботиться с ним Проявить свою, свою потребность О ком-то заботиться Кого-то спасать Это называется причинять добро Или там наносить добро Если он не просит об этом То и не надо этого делать Любовь, любовь немного больше, чем просто забота друг о друге. Забота туда входит, ласки входят, но это не любовь. Любовь – это умение принимать человека таким, каков он есть. Но это не значит со всеми его пагустями, принимать эти ну, плюсы и минусы, но при этом предъявлять себя, что ты желаешь про этого, не требовать и говорить, ну, мне было бы приятно, если бы ты учел. Если вот вы его границы учитываете, он ваши границы учитывает, и вы вот этими разностями сталкиваетесь, и при этом друг другу бошку не отрываете, а, бу, а, а относитесь друг к другу с заботой, вот это вот и есть про любовь. Очень сложный труд, потому что по большому счету я принимаю в другом человеке, что во мне так это не очень. Я прошу его это учесть, и он учитывает. Но от своих идей, в принципе, на 100% не, не отказывается. Мы где-то находим зону а, ну, достаточности для него и для меня. А у вас похоже, что вы играете с ним какую-то игру. Либо ты меня не догонишь, либо я твоя мамка, я тебя спасу. Ну, не полезно ни вам, ни ему. Я думаю, что вам все-таки к специалисту на прием, а не просто на консультацию. Ну, Вы можете сейчас через эту консультацию с ним, ну не консультацию, а вот этот, э, мои ответы, попробовать по взаимодействовать, может все и настроиться, и быстро как бы все придется в норму, а если нет, ну с этим только к специалисту. Кто-то из вас точно косячит в отношениях. И напоминаю, если вы хотите получить ответ на свой вопрос, заходите по ссылке внизу, ну, ладно, внизу. Пишите свои 10 вопросов, ну может не 10-1, а и получайте ответы на них. Ну что, живите счастливо, с удовольствием, любите друг друга, любите себя и живите с настроением.